Я приветствую всех. Сегодня мы с вами будем готовить протеиновые котлетки для бургера без мяса. А для этого нам потребуется 5 скубов или 165 грамм горохового протеина, 2 куриных яйца, по 20 грамм укропа и петрушки, 100 грамм или один сладкий болгарский перец, 2 зубчика чеснока, они а же 8 грамм, 3 грамма или 1 треть чайной ложки соли, 1 грамм или 1 5 чайной ложки черного молотого перца, по 2 столовых ложки или 35 грамм отрубей, то есть 35 грамм отрубей в тесто и 35 грамм для обсыпки, а также 10 миллилитров растительного масла для обжаривания. А теперь начинаем готовить. Трем или очень мелко. Режем болгарский перец, взбиваем куриные яйца. Во взбитое куриное яйцо вводим гороховый протеин, соль и черный перец. Расскажу немного о гороховом протеине. Калорийность горохового протеина 357 килокалорий на 100 грамм продукта. Он содержит 85 грамм белка на 100 грамм продукта. В состав горохового протеина входят все 9 незаменимых аминокислот, которые наш организм не может производить и должен получать из пищи. Гороховый протеин также является отличным источником аминокислот с разветвленной цепью, особенно аргинином, способствующим здоровому кровообращению и здоровью сердца, а также лейцином, изолейцином и валином, которые непосредственно способствуют сохранению и росту мышц. Добавляем мелко порубленный болгарский перец, измельчаем нашу петрушку и укроп, петрушку и укроп добавляем к основным ингредиентам. Чеснок слегка придавливаем, чтобы он пустил сок. И затем интенсивно измельчаем. В котлетное тесто вводим 2 столовые ложки или 35 грамм от рубей. Котлетки формируем порционно, обваливаем их в отрубях и сразу же отправляем на раскаленную сковороду для обжарки. У нас получилось 7 штук котлеток, нужного нам диаметра. Диаметр будет соответствовать диаметру протеиновых булочек. Обжариваем по 5 минут с каждой стороны. Итак, мы закончили обжарку наших котлеток. Теперь проверим их на разрез, на предмет готовности. Мы видим, что котлетки сохранили свою сочность, мягкость, форму. Они мягкие и упруги. Протеиновые котлетки из горохового белка можно подавать как самостоятельное блюдо. В данном случае мы его скомпоновали со свежими овощами, а мы будем использовать эти котлетки для формирования бургера. Причем, если видя эту котлету со стороны на тарелке без каких-либо других ингредиентов и соусов, еще можно догадаться, что внешняя котлета как-то отличается от обычной мясной, то поместив эту же котлету во внутрь бургера, никто не может угадать на вкус что эта котлета не мясная. Я благодарю вас за просмотр и приятного вам аппетита!